Добрый вечер, дорогие телезрители. Салам алейкум, народ! Хелло, бэбики! Ну нахер! Отец! Ну Ну ты видел? За руза его. Меня сюда брать! Это вы кого вызвали? Вы что, угораете? Что